Физкульт, привет, дорогие друзья! И сегодня небольшой такой урочек. В современном мире их называют лайфхаками. Ну, блин, это не по-русски как-то. В общем, есть вот такой MP3-плеер у меня. Мне его нужно обернуть кожей. Чтобы он лег плотно, нужно нам на местах изгиба сделать канавки такие чтобы тоньше было тоньше была кожа и не получалось там объемной складки вот это будет выглядеть вот примерно вот таким образом и чтобы вот здесь она видите облегала точно нужно сделать канавка реза ну подобным или таким значит вот здесь так выбрать кожу и получится вырез но если после этого там как вырежем нам необходимо эту штучку отбить отбить то есть восстанавливаем ровно И у нас получается вот такая вот штучка, он уже в принципе загнут. Но мне их еще несколько штук нужно сделать, поэтому подставляем под нашу штучку кожу, обозначаем то есть нажимом, да? То, чтобы она не сдвигалась стаю максимально точно. Чем точнее вы будете делать каждый шаг, тем лучше будет ваше изделие. И вот у меня здесь будет два загиба даже. Они сейчас отпечатываются таким образом. Вот. Не надо ничего мерить, не надо вымерять, делать геометрически какие-то там кучу измерений. Так вот. Если мы возьмем вот тонкую нашу линеечку металлическую, как у меня, они у многих есть, и подставим, то он съедет и не даст нам провести ровную, значит нужна ровная линия, нам нужен инструмент потолще, Во. на высоту нашего усика, видите? Вот теперь он точно никуда не уйдет. Можно поставить его идеально ровно. Поставили. Теперь смотрим, чтобы наше вот место реза было четко по следу. Не влево, не вправо, а вот четко по следу. Вот поставили четко по следу. Выставили, чтобы здесь и здесь параллельно. Если вам кажется, что вы обманываетесь, есть инструментарий. Мерим до, допустим, вот до этого отреза. И здесь до этого. То есть нужно за что-то зацепиться такое, что вот однозначно ровное Здесь у меня 12. И здесь у меня 12. Инструмент стоит прямо по отмеченной ранее линии. Она более светлая. Вот вам, пожалуйста, коновкорез в работе. Следующая место реза точно также устанавливаем измеряем от края вот так у меня 20 миллиметров от этого края 20 от этого устанавливаем не по середочке поставим наоборот Посмотрим, сколько миллиметров, 21, и здесь сделаем 21, и еще раз 21, то есть, дай отмерить другому, сними в себя ответственность, лучший вариант, Но ну, когда некому отдать, придется все равно самому делать. Семь раз отрежь, один раз отмерь. Это не про нас. Смотрим, что у нас получается. Моя вот эта фигурина. Вот. Она обняла. И для того, чтобы она хорошо обняла это изделие, что-то тут нужно эти канавки опять же, пробить и следующую канавку Вот смотрите, что у нас получилось. Все как раз на месте. Как учили. До новых встреч. И да будет с вами Идилия.